Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Сере Кроли. Ну, сегодня 21 число, воскресный день. Немножко поработали здесь крольчатники, Поразбирали немножко старые клетки. Нужно отремонтировать было. Ну, что мы сделали, покажем, расскажем. Ну, в первую очередь у нас вернулась зима. В принципе, то она и у нас еще пока не прокращалась. Вот мотоблок мой укутанный. Ну, дворовая территория, как вы видите, все замело занеслось ням. ну ничего не поделаешь, март месяц на улице. как вы видели в предыдущих роликах, эту клеточку немножко, как вы увидите, разбомбил. в связи с тем, что как вот видите, все полопалось старые дверцы уже не рабочие практически. функцию дверок они уже даже свою не выполняют. также здесь были э, полы прогнили. Даже я вам сказать, прогрызленный. В каждую новую сейчас, как видите, кормушечку. Они обработаны микроцидом. Здесь мы еще с шпателем пройдемся, микроцидом обработаем, чтобы не было никакой заразы. Дальше здесь. Тоже был поврежден пол. Пришлось заменить двумя досочками. Отремонтировал заново свою засов. То есть дверца. все у нас полупроизводственные клетки. Ну, так шутка. Но они мне честно помогают дверца. Особенно в зимний период времени. Легко перекрывать от крольчихи, осматривать гнездо и всякое такое. Ну, здесь вот будет дверца у нас. Люди из такой делают пол. А я буду делать дверцы. Ну ничего, пока это временно. Ну, нет ничего временного, как постоянного, честно. Но я надеюсь, что это временно, так как это все-таки будет все перевозиться в крыльчатник. То есть ушастая в крольчатник, а это все на дрова. Но пока крыльчатника нету, придется это делать для кроликов. То вот здесь, как вы видите, маточник будет. Он тоже обрабатываться будет. Ну, потому что скоро девочка моим приносить моим ну, деток. Так что им нужно обязательно помещение. Дальше почиманил немножко вот эту клеточку. То есть сюда мы посадили тоже девочку белую. Ей 26 числа 26.03 от Б202 мальчика рожать. То есть, здесь заделали, чтобы никто не смог залезть. До самого верха. Здесь мы вычистили, конечно, все это шпателем было. То есть вот видите, все чистенько. Немножко сена бросила, так как там вот, девочка сидит. Видите, глубоко опущен пол на 8-12 сантиметров. Ну, здесь 12 максимально. Здесь дверка тоже рабочая, можно перекрыть. Вот она. То есть пускай делает гнездо. Осталось 5 дней. она она, девочка. Пускай делает гнездо. Водичка. Здесь же и корма. А задняя стеночка тоже была погрызена, пришлось отремонтировать. В верхней клеточке тоже здесь девочка сидит поместно, от калифорнийца якобы. Также заделали мы а, ей дверку. Ну, здесь она даже и сено не поест. Ну, мы как утеплитель здесь залаживаем сено, заложим сено сюда внутрь, ну, чтобы было тепло, потому что все-таки на улице март, ветра, да еще и снег идет. Здесь я почистил клеточку, обработал микроцидом. Микроцитом можно обрабатывать, даже если животное находится в клеточке. Ничего страшного не будет, никто от этого не умрет. Самое главное, чтобы здесь было, ну это как это говорят, чистенько. Даже если внешне мокренько, то это не значит, что это грязненько. Ну тоже корма, корма там имеется. Ну а там, детки. Здесь мы тоже повесили сеточку, потому что сеточка это предотвращает от попадания всяких хищников. А мне эти хищники, как вы знаете, только вредят. Ну, красавцы вот такие у нас растут. Все хорошо. Так что... А, ну еще там стол сделал, потому что тот уже практически развалился, чтобы доставать кролика осматривать. Ну, это быстренько сбил на быструю руку. Так что такие у нас дела. Ну, как это говорят, дела у прокурора, у нас делишки. Так что вот такие у нас делишки, спокойненько все. Ежедневный труд с кроликами. Так что огромное спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе всех событий. Оставляйте свои комментарии по тематике видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Всем здоровья.